15 ноября, это мой growbox вот, многие сохраняют розы на огороде или в теплице обрезают прикапывают, утепляют дуги ставят а я... мне этот метод что-то не нравится и вообще меня же роз не гектары растут я не знаю сколько ну, 20-30 не знаю вот это мой грувбокс. что он дает? Вот э, на зиму оставьте розы э, на огороде или там в саду, или в теплице. И пипец придет. А тут вот оно хочет свести. Вот Не то, что я добивался. Просто мне пришли вот такие черенки. Вот они. Черенки вот в таком состоянии пришли. Полтора месяца назад. Я их посадил из всех там 20 или 30, не знаю. Там сборник у меня. Вот эти две что-то, вот эта красненькая, о, ох ты, с черным отливом. А та желтенькая, с красным отливом. Но нет, вот только-только начинают распускаться. Вот, на улице бы они загнулись, а так меня будут цвести. <смех> не знаю, сколько цветений. Вот сегодня 15 ноября, до Нового года больше цвести не будет. Вот, один бутон распускается, вот второй. Им тут тепло, хорошо, светло. Ого, листики вон какие, ох. Зеленая блин, Все хорошо. Она уже было минус 10. Ну куда, к черту? Я смотрю, они вот так вот. Стали мы в теплице. Поэтому занес все, выкопал, не поленился. Хотя было. Думаю, нахрена не надо, так столько работы. Ладно, ближе к теме. <coughs> Смотрела, как э, другие размножают розы. Ну, не буду повторяться, вы знаете, да? Черенками отрезаете, так, вкратце черенками, потом пригибают, э, пришпиливают, э, там кору сдирают от земли, отводками, э, так, еще что-то там, вроде как в воде замачивают в корневинчике, ну, может, еще что-то я что-то на память не приходит. <клышленный> я подумал по-другому делать. Вот эта роза, аква, она без шипов, я хочу именно заниматься бесшипыми розами, потому что уже Несколько штук почеренковал. Блин, думаю, как люди все пальцы протыканы. Так, ну, ближе к теме. <клышко> Значит, что я хочу? Э -э немножко лирические отступления. Вот как делать воздушными отводками. То есть, идет ветка не такая, как у меня, вот не знаю, сколько сантиметров, ну, 30. Вот, а большая ветка до метра. Они где-то по посередине кору срезают на один сантиметр вообще вокруг. И делают тут или в стаканчике, или в целлофан такой вот землю сюда завязывают, вот. И через месяц-полтора появляются корешки. Честно, логически я не понял. Если кто вот в курсе, пусть мне объяснит. Корни впитывают в себя питательные вещества, правильно? И вот здесь оно идет, идет, идет, именно по корее сюда, к листьям и к цветкам, питательные вещества, именно по коре, не по стволу, а по коре, они вот так вот кору все обрезают. У меня вот живой пример, что какое дерево, кору не сними, любое, оно засохнет. Почему тут так получается, не знаю. Вот если вот здесь вот коры нету, то питательные вещества должны вот сюда дойти и все. Они не должны сюда идти. И корни, по идее, они не должны вырасти. Почему у них вырастает, я не знаю. Я, делаю дру... Я сделаю по-другому. Я кору не полностью буду обрезать, а только с одной стороны. Понимаете? Вот здесь надрез, и вот здесь надрез. Вот так вот. Сниму с одной стороны. А здесь кора будет, чтобы она пошла дальше. И корни пусть отсюда пускаются. Так. Возьму еще вот такую же баклажку. Ну, верх, естественно, срежу. Низ тоже отрежу. Вот здесь сбоку отрежу. И поставлю вот здесь вот. И скотчем ее, замотаю и прикреплю. И вот эту пустоту я заполню землей, э, то есть не землей, а перегноем э, облитым кипятком, чтобы там никакие там э, сорняки, типа вот такого вот что-то растет непонятно. Нахрен мне нужно. И плюс разные болезни. Уже залил, там кипятком стоит. Но перед тем, как засыпать землю, я сделаю надрез свой и буду сделать. Вот здесь вот половину коры э, с тем расчетом, что я считаю, что вот отсюда пойдут корни и потом, когда через полтора месяца, это как раз новый год будет, я ее открою. Вот здесь корешки, я вот так вот обрежу, а здесь вот одна почка, вот вторая почка, тут я не знаю, почка не почка, надо <coughs> рассмотреться. Вот и также сделаю не только на этом, но и на этом кору уберу и на этом. И на этом, вот даже вот, вот на этом вот черешки, да, конечно, он маленький. Но вот если вот здесь вот сделать, вот она почка внизу, и вот еще почка чуть ниже. Вот так вот, если здесь корешки пойдут, вот, я ее обрежу, а из этих из этих почек пойдут дальше стебли. Вот так вот я хочу сделать. Такого я не видел, чудо. Но пришло в голову, надо попробовать. Ну, думаю, как бы сто процентов получится, честное слово. Вот. Ну, а вы как хотите. Хотите, черенкуйте. В чем это? А, еще я видел, э, не все сразу в голову приходит. Вот когда вот такой вот отросток отрастает, только побольше вот такой, его просто отламывают и тоже садят в землю. Говорят, вот такие молодые отростки лучше корни укореняются, чем, допустим, отрезать от, э, от этого стебля. Не знаю, не знаю. Дело в том, что они друг друга противоречат. Вот другой, наоборот, говорит, что это плохо, потому что вот стебель идет, и он черенкует, черенкует, черенкует, а верхушка, которая не полуадресневевшая, вот полу а там вот такая вот, он его кидает, говорит, с него ничего не, вы, не выйдет а другой наоборот вот это такой облабывает говорит вот хорошо с этого ничего не получается кому верить хрену знать пока сам не попробуешь пока не обожгешься, или получишь э, э, э, результат положительный вот э, ничего не понятно да ну я забыл можно вот два среза помазать корневином и, и сравнить вот кстати по корневину Корневин, корневин, корневин, корневин и так далее. И никто, ни один э, автор не показал. Вот у меня 10 э, ростков, допустим, черенков э, рос в корневине, а это без корневина. Или еще что-нибудь в меде, допустим. Вот посмотрите, можно сравнить. Никто. Все корневин, корневин. А что корневин? Может, оно ничего не дает. Вы посмотрите внимательно. Корневин, наоборот, инструкцию читаете. Он начинает действовать через 20-60 дней. Понимаете? Когда корневин распадается на ауксин. Именно ауксин может э, перерабатываться э, корнями. А пока он корневин, там, там ничего не происходит. И чего его мочить? Вы сначала этот порошок в воде замочите, пусть он у вас 60 дней постоит в воде, а потом уже что-то делаете. Теоретически что? Опудрили, опустили туда, ну там он, да, результата вы раньше 60 дней не найдете, даже 60, ну хорошо, он 60 дней разложился, и что? Ну что, он мгновенно что-то начинает действовать, пока он дойдет сюда, это сколько? сколько, вот, я не знаю, ученые, профессоры, скажите мне, сколько дней э, по капиллярам идет, допустим, вода. Вот сколько? День, два, три, полили, вот сколько идет? Или за день поднимается? Ну, вот объясните мне,